Кромко-фрезерный станок R200 предназначен для снятия прямолинейной фаски и удаления заусенцев с кромки деталей. Электрический двигатель трехфазный на 380 вольт и мощностью 370 ватт вращается со скоростью 2800 оборотов в минуту. Правильное направление вращения двигателя и направление подачи станка по заготовке указано стрелкой. Обработка кромок выполняется фрезерованием. Рабочий инструмент дисковая фреза с девятью четырехсторонними твердославными пластинами. Сняв направляющие и не снимая фрезы с агрегата, можно произвести поворот каждой пластины, если износились режущие кроны, или вовсе заменить на новую. Ослабив винты крепления поворотных секторов по два с каждой стороны и надавив на направляющие в нужном направлении, можно изменить угол наклона пластины от 15 до 45 градусов. Полученное положение необходимо зафиксировать. Ослабив два стопора и покрутив головку регулировки глубины, можно изменить ширину фаски от 0 до 9 мм, контролируя ее величину по шкале на корпусе, после чего надежно затянуть стопоры. Располагаем агрегат на кромке листа так, чтобы фреза не касалась заготовки и была вынесена из зоны контакта. Включаем станок, слегка прижимаем правой рукой агрегат к торцу листа, а левой начинаем перемещение в направлении обработки. Падка получается стабильно ровная и гладкая.